вот сегодня человек приехал обновить прошивочку на вести спорт а, даже не обновить потому что будет ставить паука себе а, выхлоп 4 но ну, я не знаю как какой там будет но предварительно заехал сейчас там катализатор стоит то есть все на месте он ну, сегодня подготовил соответственно прошивку свежего ну сейчас я думаю что зальем и поедем прокатимся испытаемся ну, вроде такой момент что она что-то упирается во что-то ну надо посмотреть Будет... вот где только около 5 тысяч. 5 смотрим 4. я и просто еще не доделал до конца эту прошивку вот ребят мы едем катаемся сейчас испытываем но Вроде как владелец говорит, лучше стало относительно предыдущий, но есть некие... Набирается вообще не набирает. 4500. Okay. Странно. Странно, Странно. хрень не, не идет нагору. Медленно. Все это произошло. Ну, надо будет глянуть, потому что еще yeah. прошивка ну, не полностью мне доделана. Я ничего глобального я там такого не менял что мне не забирают. Это... брать там камера здесь вон там висит а до этого на третьей именно ну, предыдущая да, не да. иметь в виду там такого не было она была может быть такая немножко дерганая на холостых вот я даже замечаю mm -hmm. а, а с набором не было я вот сейчас сразу заметил что вот я даю и она вот 1. Ну, надо будет потом блоки снять, заскочишь еще. Ну, я проковоряю еще прошивку. Ну, если будет время у тебя, там ну, да, да испытаем. Нет, нет, Вообще не дает даже это uh -huh. Ну, я понял. Значит, надо с фазиком по-другому немножко там поиграть. Я там приближенный фазик поставил как по заводу идет. А может быть надо не так, как по вот заводу. Похоже, как, как будто завод. А, но смотри, если. Давай сейчас сделаем чего. Сейчас, ребят, мы еще попробуем остановиться. Я подготовлю другую прошивку тебе. Сразу же зальем, чтобы не терять. А, блин, у меня же сумка там осталась. Да, доедем. Да, сейчас доедем. Мы до, до машина потому что у меня в машине сумка осталась совсем готовим прошивку, я думаю, еще раз прокатимся и проверим заодно. Ну вот, я сейчас повторно все посмотрел. Оказывается, зашили не ту прошивку от обычной Весты. Опять же, это говорит о том, ну не то, что это я делал перед приездом машины прошивку, но э, у меня там были, соответственно, временные файлы некие, через которые я там перекидывал все это дело, ну и э, да перекидывался так, что, короче, получилось, что я сохранил файл с правильным именем, но содержание было вообще совершенно иное, там от обычной Весты на ручке, соответственно, там форсунки другие, все другое, поэтому сейчас вот на данный момент машина как бы и не ехала. Это говорит, опять же, о том, что не надо меня отвлекать в течение дня там, вот этими простыми какими-то глупыми вопросами, которые, ну, никому не нужны, либо вам просто хочется поговорить, не с кем поговорить. Я при этом как бы работаю, меня вот эти вот моменты, когда меня отвлекают, вот, вылезают вот в такие вещи, блин, которые, которые мы потом э, записываем, оказывается, что мы что-то не то записали вообще по итогу. Я и думаю, почему она не едет, хотя все как бы должно было быть и быть нормально. Вот, и э, э, вы не забывайте, что я один, а вас там немерено, отовсюду. То есть вы пишете мне и в ВКонтакте, и на Драйве, и в WhatsApp, и в Вайбере, и куда только не пишите, и звоните просто так. И я постоянно даже, не то чтобы, ладно, я иногда игнорирую все это дело, но отвлекает вообще это как, как таковое приходящее сообщение. Если вам что-то надо, то пишите непосредственно конкретно под... Ну, конкретно задавайте вопросы, не просто так, блин, что вот а почему у меня вот так вот, блин, я откуда знаю, почему у вас что-то там вот так вот. Блин. Вы где-то находитесь вообще непонятно где. И начинаете какой-то глупости, что вот после прошивки там вроде ездил все нормально, а потом оказалось, что что-то там через спустя год начало работать, почему-то не так, наверное, слетела прошивка. Вот так вот очередную какую-нибудь ересь там начинает нести. И отвлекает постоянно. И пишите вы, старайтесь писать не по слогам, как вот все пишут там, а по одному слову в каждом сообщении. Вы сформулируете, бля, напишите, отправьте. Потому что вот это выпешивает, вот это примкание телефона там или компа, просто постоянное, блин, оно вымораживает просто иногда. Бля. И не обижайтесь, если я вас буду игнорировать, потому что, ну, реально это просто отвлекает отдел. Ладно, сейчас я все зашил, прокатимся, мы проверим. Ну вот, ребят, поехали мы покататься. Все, сейчас все, все четко, как бы разгоняется, никаких зависаний нет. Да. И все, опять же, это форсунки не те. Ну, то есть, грубо говоря, заснул туда прошивку, ну, болванку некую, которая там симбиоз одного с другим, но основные параметры остались от обычной. Веста 1.8 на ручке, здесь все прямо так, только аккуратно там вот за дальним пешеходником там камера висит, и причем я сохранил файл, вроде бы я сохранял в этот файл, но оказывается я не в него сохранил, а в другой, а те потом вот заготовки аккуратненько за, за ним будет. Что, 60. Ну вот, и получилось так, что те, которые я сделал, как раз я убил файлы. И они остались у меня дома на компе, не знаю, в корзине там есть, нету, гляну, конечно. Вот. А сохранил этот, синхронизировал своим облаком, где у меня все лежит. Ну и залили и проблемы начались. Что? Так, все вроде бы. Все гладко. Но я сейчас опять же на ноутбуке заново накидал все это, но ну, то, что вспомнил, потому что это на скорую руку и зашили. Опять же повторюсь, что не долбите меня просто попросту, если, если вам заняться нечем, пишите конкретно по делу, вообще есть вопрос, я отвечу, я никогда не, не, не кидаю ничего, но если я смотрю, что спрашивают глупо сейчас, я просто игнорирую, вот и все. потом поменяет и когда вообще я собираюсь? Вот в конце недели. А, ну все, да. Вставку, вставку поставит. Здесь не паука, именно вставка будет. И э, посмотрим, что будет. То есть вторую лямду я датчик кислорода открутил. Все я без него работает теперь. И не думаю, что там какие-то проблемы возникнут. И опять же не забывайте ходить по ссылочкам под видосиком. У меня они всегда там на контакт и на драйв. Ну и кнопочку подписываться, колокольчик, чтобы приходили уведомления. Ну, всем пока. До новых встреч.